Всем привет на канале Футбол Весь Тут, который подготовил для вас топ 15 лучших футбольных видео за прошедшую неделю. Поехали! И начинаем с серьезного. В новом выпуске Тато Таке вы узнаете, куда делся Михаил Спиваковский и чем он сейчас занимается. Какое решение скрипника в матче с эспаньолом удивило ведущих? И почему Тато Таке после этого матча задумала стать спонсором Зари? как программа провоцирует Блохина и в какой футбол сыграли бы у Хацкевича Пике и Ван Дей. А также отвечают на актуальный вопрос, почему Коноплянки не вышла в Европе. Футбол – это деньги, на слуху огромные суммы контрактов звезд, которые они получают в своих клубах. Но лучшие игроки зарабатывают не намного меньше благодаря щедрым спонсорам. Правда, для этого им приходится участвовать в поистине смешных, а порой просто глупых рекламных кампаниях. Самые забавное собрал реальный футбол в своем сюжете. Становление и расцвет журнала «Футбол» и его главного редактора Артема Франкова пришлись на великие матчи «Динамо Киев» в Лиге чемпионов конца 90-х. Первую победу Шахтера в чемпионате Украины, а затем и триумф команды Лучевского в Кубке УЕФА. Близость к футбольным вип-персонам, а также искусный слог обеспечили Франкову огромную узнаваемость в кругах, даже без активного присутствия в телевизоре. Сегодня журналист развивает свой YouTube канал и параллельно дал обширное интервью ребятам из Спортарена ТВ. В частности, вы узнаете. Почему современные игроки стали значительно меньше пить? Про футболистов, которые остаются детьми, и насколько масштабна эта проблема? Какого момента он хотел бы избежать своей жизни? О двойных стандартах в отношении к Ракицкому и Зинченко, и где должен сидеть Павелка? В новой подборке от Sport Genius Терштеген, Эдерсон, Донарума и, конечно же, Нойер возят нападающих соперников так, что тренеры и партнеры по команде офигевают с этой наглости, безрассудства и гениальной хладнокровности своих голкиперов. И когда эти обыгрыши проходят удачно, конечно, выглядит это очень эффектно. В обратных случаях беда и боль для команды. Думаем, у всех в дворовом футболе встречались такие киперы, но мало из них достигли выступления этих суперзвезд. Хотите снова услышать голос всех видов спорта Украины 90-х и 2000-х? У вас есть такая возможность. Сергей Савелий пришел в гости к Виктору Вацко и в открытом, добром и веселом интервью рассказал, как научил Игоря Цыганы, как комментировать футбол, что такое керлинг и как он приносит фарты на Киев. Для отличного настроения рекомендуем вам провести полтора часа в компании хорошего, доброго, интересного и очень позитивного дядьки Сергея Савелия. Мяч Продакшн подготовил классный материал про самых деревянных футболистов мира. Фамилия Зидан там тоже присутствует, кстати. Много заслуженных игроков собрались в этой команде мечты. Но давайте скажем прямо, болельщики любого клуба легко добавили бы в эту подборку по одному игроку из своих любимых команд. Напишите, пожалуйста, в комментариях, за кого вы болеете и кто из ваших игроков также достоин попасть в эту сборную мира. Последние две недели выдались очень тяжелыми для болельщиков «Динамо Киев». К привычному отсутствию игры и результата добавились печальный вылет из Лиги Чемпионов от посредственного Брюге. И когда лучик надежды в виде отставки Хацкевича, казалось, пробился сквозь клуб без его яркость для многих фанов клуба сильно поубавилась назначением нового тренера. Канал «Футбол Весь Тут» рассказывает, почему Алексей Михайличенко не имел права возглавлять «Динамо» и должен был. Был быть уволен вместе с Хацкевичем. Тем не менее, у него может все равно получиться на посту наставника киевлян, и это плохо для будущего клуба. А тем временем Микель Дуйлунд насмотрелся шедевра от HBO про трагедию в Чернобыле и решил воспользоваться случаем и посетить печально известную станцию. Франсоль в итоге отказался от поездки, но его, как и на поле, для усиления игры заменил Карлос Депена. Возможно, всей команде Динамо стоит вместе съездить в Чернобыль, чтобы задуматься о вечном и понять, что футбол лишь забавная игра, а им всем безумно повезло в жизни и с профессией. Жозе Мауриньо в небольшом, но откровенном интервью напоминает о себе как тренере и между строк буквально просится в Париж или хоть какую-то команду. Когда-то великий, по-настоящему особенный тренер, который, казалось, разгадал секрет достижения результата в футболе, но последние годы и результат, и игра его команд неуклонно ухудшается. Подсказки, ссылка на крутой материал на сайте Трибуна.ком про деградацию тренера. Трындец в этот раз поехал в гости во Львов команде с крутым брендом и символикой. И это не Карпаты. Рух в этом сезоне ставит задачу выйти в премьер-лигу. Тренер, состав, бюджет, инфраструктура – все этому способствует. Как всегда, очень качественное видео от Димы Поворознюка, который даже сыграл с президентом клуба футбол. Однако, как и почему команда Димы, выигрывая 5-1, в итоге проиграла хозяину, осталась за кадром. Мяч, забитый головой практически с нулевого угла, гол – копия Рональдини со штрафного Дэвиду Симону, мощный выстрел Погба времен Ювентуса и сумасшедшие удары Роберта Карлоса – все это в подборке из крутых крученных голов от «Спорт Джениус». Но что может быть круче гола в футболе? Правильно, только гениальный пас. Пятка Роберта Левандовского, невероятный Месси, смелый Мухаммед Салах и топовый Поль Пагбаве Мью из сборной Франции. А что делать, когда гениальный пас уже прошел или крученый удар летит в ворота и голкипер уже отыгран? Правильно, на помощь всегда придет мастеровитый защитник, что вынесет мяч прямо с ленточки ворот. И в завершение немного магии от фудхакера. Очередное простое понятное до невозможности видео обучалка от Антона Павлинова. Вот если бы в школе детям также доходчиво интересно преподавали материал, то мучений у всех родителей мира было бы на порядок меньше. Надеемся, что вам понравилось это видео, а если нет, пишите в комментариях, почему. Пожалуйста, не забудьте включить колокольчик-оповещатель о новых сюжетах, чтобы сэкономить свое время и силы. До новых встреч, друзья! И любите футбол, пока он есть!